Приветствую на канале Шарабара, а за данное видео хочу сказать спасибо моему подписчику Эмо Маппер, гобро-загробную жизнь во всех религиях. Итак, спасибо Эмо, 20-й год Эмо, однако. И мы переходим к теме. Что происходит с человеком после смерти? Этот вопрос каждый из нас задавал себе хотя бы раз в жизни, ведь это величайшая загадка всех времен и народов. И таковой она остается для каждого из нас до тех пор, пока не придет наше время узнать это лично. На протяжении всей истории человечества многие цивилизации задумывались над тем, что же с нами происходит после смерти. Древние народы развили сложные системы верований и учений о том, что происходит с человеческой сущностью после смерти ее телесной оболочки. И хотя некоторые из этих учений отличаются от других, существуют также невероятно похожие философии среди цивилизаций, которые жили на разных концах света и никак не сообщались. Начнем мы с Месопотамии. Месопотамский народ проживал на территории современного Ирака, и большинством ученых эта культура считается колыбелью всей современной цивилизации. Учение о загробной жизни месопотамцев основывалось на их версии сотворения человека, согласно которой его создало божество по имени Вейлу. Он смешал глину и божественную кровь, и это дало жизнь первому в мире человеку. Кровь из этой смеси наделила нас бессмертной природой, а когда тело погибает, его дают земле, и оно снова становится глиной. Бессмертная часть человека какое-то время остается на Земле в качестве духа до того, как отправиться в другой мир, в загробном мире душа проходит через равнину бесов, затем пересекает реку Кубер в сопровождении гида по имени Селуши и вместе они проходят через семь врат мира небытия с разрешения стража врат Биду. Когда же бессмертная душа наконец-то пребывает в загробный мир, ее ждет суд под руководством коллегии божественных созданий, которая определяет новое место умершего в потустороннем мире даже на небесах есть своя социальная структура и душа усопшего попадает в великий город смерти исходя из двух критериев первый – это социальный статус души при жизни на земле второй – как об этом теле позаботились после смерти человека так что в древнем месопотами при жизни все старались относиться к своим родным очень хорошо чтобы те потом позаботились о теле умершего как полагается Ацтеки. Ацтекская цивилизация достигла своего расцвета приблизительно в 13 веке в регионе, где сейчас находится современная Мексика. Их учения о загробной жизни сильно отличались от многих других, в особенности тем, что, по мнению ацтеков, человеческая душа или личность завершала свой путь вместе со смертью физической оболочки. Они также считали, что образ жизни человека никак не влияет на его жизнь после смерти. Однако, они все же разделялись огромную жизнь на четыре разных направления на востоке куда попадали женщины умершие при родах души людей каждый день помогали солнцу вставать из мира мертвых чтобы нести свет живым те кто умер от проказа удара молнии или Утонул, например, отправлялись на юг. Там их ждало прекрасное место и изобилие еды и напитков. На севере загробную жизнь называли Миктлан. И это было место для людей, умерших естественной смертью от старости. Им предстояло 4 года испытаний на 8 различных уровнях. Если они их проходили, то душа обретала покой на девятом небе. Воины, погибшие в бою, попадали на западное небо. В ацтекской культуре солнце играло очень важную роль. Ведь в те времена люди Верили, что однажды великое светило может закатиться за горизонт и больше никогда не вернуться. Поэтому, когда погибал воин, он отправлялся на западное небо, где ему предстояло помогать богу Уйцелопочтали. Этот бог был одним из двух главных сверхъестественных сущностей в верованиях ацтеков. Бог войны и солнце вместе боролись против тьмы, чтобы солнце могло подниматься над ацтеками каждый день и дарить людям свет и тепло. Погибшие войны 4 года сражались за солнце, а потом возвращались на землю, перевоплощаясь в порхающих калибри. Маори. Впервые Маури появились на землях нынешней Новой Зеландии примерно с 1250-1300 года нашей эры. В культуре Маури, когда кто-то умирает, его дух отправляется на край света, что означало, что загробная жизнь умерших начиналась с мыса Рейна. Там дух спускался вниз по дереву... Похутукава прямо в океан и воссоединялся со своими предками. Загробная жизнь человека состояла минимум из двух разных реальностей, а иногда даже из двенадцати. Каждый уровень проходил под началом одного из богов Маури. То, как человек прожил свою жизнь, не имело никакого значения, потому что Маури не верили, что боги наказывали душу за ее земной путь. Кельты. Впервые кельты упоминаются в древних письменах, примерно 2500 лет тому назад. И многое из того, что мы знаем об этой цивилизации сегодня, было передано нам в летописях других народов, таких как греки и римляне. По этой же причине, происхождение кельтов до сих пор считается довольно спорным. Некоторые исследователи полагают, что они пришли с Британских островов. Другие же считают, что этот народ мигрировал туда с материковой части Северной Европы. Так или иначе, Точно мы знаем то, что осев в этих землях, ныне принадлежащих Ирландии, кельты объединили свои верования с религией народов, уже проживавших там. Известно, что они верили в переход души в загробный мир, состоявший из нескольких сверхъестественных царств. Среди них до нас дошла информация о Тирнанок, не знаю как это правильно читать, Земля Молодых, Маг Магмел, Медовая Равнина, и Тир Тайрнгири, Земля Обетованная. Все царства переплетались друг с другом, как сцены в наших снамедениях, и душа могла находиться в разных мирах одновременно. Американские индейцы. Они населяли земли Южной и Северной Америки. И ко времени, когда в 15 веке сюда приплыли первые европейцы, индейцев было уже около 50 миллионов, 10 из которых проживало на территории современных Соединенных Штатов Америки. Столь обширной территории населяло так много людей, что они сгруппировались в отдельные племена, у многих из которых была своя религия и своя совершенно уникальная культурная идентичность. Североамериканские племена делились на два крупных культурных направления с довольно разнящимся взглядом на загробную жизнь народы равнин верили что загробная жизнь представляет собой землю счастливой охоты где пасутся стада буйволов и каждая охота увенчивается необыкновенным успехом по мнению индейцев поэблу это юго-запад америки загробная жизнь была всего лишь продолжением земной они верили что после смерти человек просто попадает в другую землю где он встречает других таких же умерших людей которых он знал при жизни в этой религиозной системе тоже не было никакого наказания за проступки из предыдущих жизней ведь загробная реальность считалась простым продолжением земного существования индейцы омаха с центральных равнин и племена из новой англии северо-восток нынешних сша точно также верили что жизнь после смерти это всего лишь продолжение нынешней жизни и поэтому нет никаких причин для какого-то особого наказания за проступки из прошлого и наконец Шаенский и индейцы с северных равнин. Они верили, что дух должен найти тропу, на которой все следы ведут в одну сторону. Этот путь ведет к Млечному Пути, вслед за которым человек попадает в лагерь мертвых, находящийся где-то посреди звезд. Попадая туда, душа воссоединяется с мертвыми друзьями и родственниками и обретает покой. Древние китайцы. Согласно верованиям древних китайцев, когда кто-то умирает, гонцы переправляют душу во владение Ченг Хусанда, Бога Стен и Рвов. Там душу судят, и если человек оказывается добродетельным, он попадает в рай. Однако, только земным правителям было уготовано место в истинном раю. Людям простого происхождения отводилось ступень небес пониже, либо душа проходила через реинкарнацию и возвращалась на землю для повторения жизненного цикла. Существовал также и подземный мир который назывался желтая весна Злые души отправлялись туда на строго определенный срок во время которого их наказывали за проступки земной жизни по истечении отведенного им времени эти души принимали эликсир забвения и перерождались заново почему я сейчас про dark souls вспомнил зараза Инге. Империя инков предположительно возникла в 12 веке нашей эры в районе Анских гор в Южной Америке. Их царство простиралось от современного Эквадора до центральных областей Чили. И достоверно известно о 12 миллионах представителей этого древнего народа. Хуквида, система устройства мира инков, представляла собой три горизонтальных уровня. На самом верху был Ханан Пача, это верхний мир. И туда попадали души праведных людей. Далее следовал кей Пача, этот мир, ну земная жизнь, а за ним укупача. Нижний мир или внутренний, куда отправлялись души, недостойные верхнего мира. Нижний мир не считался местом наказания. Он скорее ассоциировался с матерью землей и костями предков. Кроме того, инки не верили, что эти миры были полностью отделены друг от друга. Например, молнии они считали мостами между верхним миром и средним. Горы, по их мнению, брали свое начало в этом мире и достигали верхнего. А вратами в нижний мир были пещеры и прочие полости в земле. Греки и римляне. У греков и римлян были довольно схожие представления о загробной жизни. Возможно, так вышло потому, что римляне практически переняли греческое учение о богах. Проще простого рассмотреть философию греков, чтобы получить представление о мировоззрении обеих народов сразу. Согласно греческой мифологии, когда кто-то умирает, он отправляется в подземное царство, находящееся в глубоких недрах нашей планеты. Им управляет Аид и его королева Персифона. Проводником в царство мертвых считается Герасим сын Зевса, спустившийся с Олимпа-бок. Сопровождение здесь просто необходимо, потому что подземный Мираида устроен очень сложно и по преданию окружен пятью реками: Ахирон, река Скорби, Кацит, река Палача, Флектон, река Огня, Стикс, река ненависти и лето, река Забвения. Чтобы попасть в царство мертвых, душа должна переправиться через Стикс на плоту Харона, но только если у нее есть плата за место в лодке. Если у кого-то не оказывалось при себе этой платы, они застревали в забвении между двух миров. На другом берегу реки у врат в загробное царство Аида сидел огромный трехглавый пес Цербер. Он пропускал людей в царство мертвых. Но не всех. После прохождения через врата, душу ожидали три судьи по имени Радамантус, Минус и Аяк, которым усопшему предстояло рассказать о всей своей земной жизни. После суда человека могло ждать три разных исхода событий. Первый вариант – душа попадает на поля Асфуделей, растения, где свой путь завершает большинство умерших, чья жизнь была посредственной и ничем не выделялась. Это серое, мрачное место, где души бесцельно бродят, целую вечность, подобно беспамятным теням. Второй вариант – Элизиум. Райское место, куда попадают души героев и благословленных богами мертвецов. Третий же мир представлял собой противоположность Элизиуму. Это Тартар. Темная и глубокая бездна Аида. Это то самое место, куда 12 богов Олимпа отправили титанов, бывших правителей мира. Здесь душу ожидает безрадостный край, где всегда темно и облачно. В Тартаре часто бушуют штормы, которые разметают людей как щепки, и они парят над землей почти год, не имея возможности приземлиться на твердую почву, носимые суровыми ветрами по подземному царству. Древний Египет. Когда в Древнем Египте умирал человек, считалось, что его душа может периодически возвращаться в свое тело поэтому они и останки представителей знатных кровей когда душа покидала свое тело она путешествовала по загробному миру и должна была пройти через несколько врат охраняемых божествами после прохождения через все врата душа попадала в зал двух истин этот зал был длинным помещением его окружали высокие колонны в конце зала сидел царь загробного мира осирис душу окружали 42 бога среди которых были создания с такими жуткими именами, как «ломающие кости» и «поедающие внутренности». По крайней мере, так они звучат в дословном переводе. Душа должна была провозгласить грехи, которые она совершила или не совершила перед лицом определенного бога. Например, богу всеобъемлющего пламени. Душа должна была сказать «О бог всеобъемлющего пламени, сошедший из Херахи, я никогда не воровал». И таким образом душа должна была обращаться к каждому богу, рассказывая ему о соответствующем грехе одной из главных задач для древних египтян было четко знать какому боку и о каком грехе надо говорить к тому же египтяне должны были знать какие грехи им не стоит совершать чтобы избежать опасных последствий специально для этого была разработана книга мертвых которая стала своеобразным путеводителем по загробной жизни интересно то что не существовало единого варианта этой книги эти ее интерпретации часто сильно отличались друг от друга после прохождения через зал двух истин душа проходила церемонию взвешивания сердца древние египтяне верили что сердце было скрижалью на которой была записана вся жизнь умершего на одну чашу весов клали сердце испытуемого а на другую перо богини Махат, которую считали символом истины и правосудия если перо было тяжелее сердца, человек был недостаточно добродетельным и праведным и его душу отправляли на корм амуту пожирателю если же перо уравновешивалось сердцем, то Душа отправлялась к Асирису и попадала в загробный мир под названием Поля Тростника, где для вечного возделывания ей выделялся личный участок земли. По-моему, у египтян самое фиговое представление о рае. Что ж, на Сим видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. Жмите, ставьте, пишите. Все дела. Счастливо.